Так, вот, ребята, показываю вам вид из номера, а, вот пальцы показываю, прямо это Mall Emirates, а, чем удобно вот эта гостиница, гостиница называется City Max Mall Тройка. тем, что здесь рядышком удобная развязка, в принципе, тут куча кафешек, там именно в самом моле метро автобусные остановки есть возле мол остановка есть непосредственно это надо проходить через сам мол метро тоже находится в самом моле так ну вот стандартный номер он маленький но ну, знаете переночевать как бы самое то все есть для этого. А, вот смотрите розетки. Не надо ничего мудрить. Вот наши розетки вот. Все под наши розетки тут все есть. Вот зарядки стоят наши. То есть это продумано. Телефон. Ну что тут? Светильники. Вот этот светильник. Вот он светит. Так. Хоп-хоп-хоп. Таким образом. Вот так он включается обратно. Шкаф. Вешалки. Это вот эмблема отеля. У них тут все ну, в таком вот стиле. Уборка каждый день. Имеется холодильник, сейф, вот воду дают каждый день, даже выпивать, в принципе-то не успеваем. Чай, кофе, сахар. А у нас вот -то такая тумбочка Это для одежды. Здесь. Такой. Ну, здесь надо чемодан поставить, ну и вешалки. Зеркало большое. визор все в плиточке светло вот кондиционер ну кондиционер сам вот он здесь вот идет кондиционер так далее санузел ванна есть для девушек есть вот такое удобное зеркало двигается умирается душевая кабинка полотенце в номере присутствует здесь э, вот вместо шампуня и геля используется вот такая штука здесь есть вот э, душ как обычный вот ну, знаете да и вот такой вот тропический он переключается с помощью этой кнопки то есть сначала включаете вот этот душ. То есть вот обычно и с помощью этой кнопки давите. Тоже включается. Что неудобно здесь, допустим, душевая кабинка. <coughs> Все летит. Вода летит сюда. То есть в нем вот побольше бы стекла, что ли. Или бортик вот этот бы повыше сделать. То, в общем когда морешься, все брызги летят, ну разве что вот такой нелайсик, <сёк> ну а также имеется огромное большое зеркало, есть фен, есть куча тут. тут, у них бумага, здесь у нас аж три рулона бумаги, здесь бумага, это вот этот подмывки, я его так называю, <сёк> ну это видимо то, что с душа они понимают, что летит, ну вот слив такой ну вот также ведро ну и мыло естественно вот. это мыло для рук так дальше я вам... мы выходим из номера я вам покажу бассейн вот. идем с вами в бассейн Этот коридор такой вот уборка у нас только-только вот убрались картины такие висят это кстати полотно цельное такой вот прям цельное, ты не отдельно вот. так ну идем с вами дальше идем дальше тут ну, приколюшки лифты вот, лифты Душка, растение для красоты вот, собственно лифт сейчас вам покажу где находится бассейн вот нажимать надо вот на эту кнопку это выход к бассейну да я видел как-то обзор говорили что типа на 14 этаж Но зачем не знаю зачем на 14 может сразу сюда и попадаешь на бассейн 14 типа, пешком не, не знаю вот лифт все есть даже вот те или кто ну, это реклама все идем идем идем идем картины картины О. а у них сейчас тут вот идет уборка парни можно можно? Ну... А. Окей, окей, окей. Так, ну сейчас у них э, там работает. Ну, в общем, вот сюда выход на бассейн. Пул, бассейн. Вот работники бассейна. Я попозже еще зайду, покажу. Что-то там не делают Это, собственно, вот, вот там находится бассейн Вот так вот Это вот вид Ну, это получается, она восьмиэтажная, сама по себе С парковкой Это вот Молл Брейтс, я показывают там, там, где в тачке ездят, у них на крыше парковка. Вот это мол и рейдс. Ну что, поехали тогда. Раз пока нас туда не пускают. но Бассейн засниму, это недолго. Тут, вот, кстати, виден парус. Туда на парус, к парусу возят на пляж от этой гостиницы. Пляж простой. Там нету лежаков, там просто на полотенце, на песочке. То есть еще какая-то гостишка. Видно, не видно вам, бассейн, там у них тоже а, на крыше, вот, наш бассейн выше. Так, мы ждем лифт. Собственно, вот это у них так, дверцы лифта тут, узорчики. Вот, мы опять в лифте, тут G, здесь нет такого как первый этаж, Вот кнопка G, это на ресепшн. Вот. ну все пока, скоро покажу вам следующее видео. Так, ну вот сейчас я вам покажу сам отель, где расположен отель. Так, вот это Тесла, машинка такая. Здесь много крутых машин. Вот отель City Max. Вот это бар, Макс, бар, бар. Вот так выглядит отель. Мы с вами были наверху. Ситимакс. Вот собственно Tesla. Вот если вам видно, красный. Красно-белые автобусы, вот это общественные автобусы. Все, ну, собственно, вход в сети Макс. Здесь есть обменник, так меняют. Ну, вот, сам холл, сам холл, вот прямо ресепшн. Тут тоже, тут спортбар. выходит, где проходят Вот проходите сюда. Здесь обед и завтраки. Вот, обеды завтраки сюда. Ужины. Ну, кто на что едет. Вот так выглядит. Так, Места много, вот эта стенка потом убирается, они ее убирают И получается еще уходят туда столики Все Почему? Вот так вот okay. Ну тут вот местный барчик Местный барчик все, засняли. Ходим. Все, здесь уже лифты. Здесь уже лифты. Это у нас считается как первый этаж, но я вам показывал кнопка G. Ну, тут туалеты, туда же есть туалет для инвалидов. То есть продумано, не очень продумано, относится к людям без ограниченной возможности то есть везде стараются ну, собственно вот так все пока пока